коллеги я вас всех приветствую меня как обычно зовут никита герасимов и сегодня мы с вами посмотрим а что же хорошего у нас происходит правильно на чикагской товарной бирже или cme не заглядывал я на эту биржу с февраля месяца и настало время исправить сие допущение а начнем мы как обычно с нефти потом посмотрим что у нас хорошего есть на газе посмотрим золото и закончим индексами а именно s&p 500 nasdaq и возможно русал 2000 если данное видео зайдет вы поставите большое количество лайков и не забудете подписаться я обязательно в ближайшее время посмотрю а что хорошего у нас есть на валютах а именно Евро, английский фунт, правильно, австралийский доллар, посмотрим канадский доллар и при необходимости новозеландцы обязательно тоже рассмотрим. Ну, а мы начинаем. Начинаем мы с нефти, как я уже сказал. Здесь уже есть определенная подготовка, как я вижу движение цены, но тем не менее давайте пойдем по порядку. Первое, на что стоит обратить внимание, а насколько же снизилась ликвидность. Вот каждый кружочек – это огромное количество кластерных денег, которые вливались в рынок. Так вот, ликвидность до февраля, мы видим вот эту красную колбасу, ликвидность после февраля и волатильность, и отсутствие ликвидности мы тоже наблюдаем. Что у нас еще есть хорошего? Мы доходили по американской легке, легкой нефти практически до 131 доллара. Давненько такого не было. Сейчас вроде булочки подуспокоились поэтому пила, пила, пила. Итак, что касается пилы сейчас, сейчас немножко. Уменьшим мы количество красных круглешек и жить нам станет проще. Так вот, у нас, условно говоря, даже можно отсюда взять, есть вот такой канал небольшие соплюшки не критично и вроде все хорошо но в последнее время мы видим что цена не доходит до нижней границы и и как бы пытаются остановить то есть канал замедляется очень часто это говорит о том что цену пытаются остановить и развернуть наверх почему элементарно многим это невыгодно. потому что производишь меньше получаешь больше вот он профит невидимая рынка, рука рынка всегда все порешает нефть не исключение поэтому я допускаю что по нефти мы можем видеть именно вот такое движение что у нас есть хорошего у нас есть вот это движение, сейчас я каналы уберу, чтобы они нам не мешались. У нас есть вот это движение, и почему-то здесь мы остановились в районе 81.25. У меня уже даже уровень отмечен. А что же это за уровень такой? Мы возвращаемся к ноябрю 2021 года. Здесь есть великолепнейшая ступенька, горизонтальный объем. А что такое ступенька, я рассказываю в блоке номер 4 в группе, которая, кстати, стартует через пару дней. Так вот. 81.25 – это великолепнейший уровень, который и здесь цену удерживал неоднократно, и, соответственно, сейчас цену остановил, допуская, что повторно можем протестировать. Дальше идем. Что у нас еще здесь есть уровень? Есть поблизости уровень 79.45. То есть, по факту, именно на эту область мы с тобой сейчас и будем ориентироваться. Со стратегией закончили, теперь в тактику. Первое мы не смогли обновить вот этот хай силы не хватило о чем это говорит правильно интереса в покупке на текущий момент нет у нас конечно был уровень вот он 90 долларов и четко цену становило причем неоднократно видимо 90 но пока это максимум на что способны покупатели движемся дальше Уровень 87, уровень 86.90, уровень 86.70. Это неплохая область, которая цену может остановить. Причем, обращаю твое внимание, что 86.70 уже по факту тестировали. Поэтому на нее особо, я думаю, обращать не стоит. Чуточку повыше будем смотреть. Плюс мы видим вот это резкое мощное движение вниз, которое обновило вот этот лой за которые прятались стопы и что мы после этого видим правильно пилу то есть стопы были снесены а дальше идти да не с руки нужно набрать новое движение, новое топливо поэтому сейчас набирается, возможно коммунитивной дельты нам в этом подсказывают покупатели пила у нас будет возможно доходить до 87, и это очень неплохой уровень как точка входа в шорт возможно пила дойдет и повыше до да, 8850, тогда у нас в принципе кривой не кривой но фикс-префикс может сработать стопы прячем вот ну как минимум вот за этот хай за 89 10 то есть это такая большая среднесрочная позиция и ну, допустим мы вот элементарно даже воспользуемся импульс коррекции импульс отсюда 81, 25 как минимум повторно могут повторить. Плюс у меня здесь есть какие-то линии. Кто знает маржинальную зону супер, кто не знает, для вас это маргинальные области, маргинальные зоны, как я их называю. Не буду уходить в теорию тезисно. Когда цена доходит до оранжевой области, половина зачастую трейдеров начинает уже задумываться о закрытии позиции либо начинает закрывать. Когда цена доходит вот сюда, соответственно, дядя Коля стучится в депозиты, и депозита уже нет. Происходит margin call, и брокер полностью позицию закрывает. Но это при условии, что все покупали по 90-19. Естественно, так не происходит. Все покупали плюс-минус в этой области, поэтому наша область стопов, она, безусловно, начинается в районе 81.25, но даже чуточку пониже. Но по факту нужно ориентироваться вот сюда. Чтобы ее подсветить, я ее сделаю зеленым. Вот это у нас область стопов. 79.45, 81.25. То есть здесь у нас порядка, ну пусть будет 200 пунктов. И здесь у нас спрятались стопы. Вот такая сейчас волатильность. Как результат по нефти. Я рекомендую присматриваться к покупкам в районе 87 долларов. Я рекомендую присматриваться к покупкам в районе 88-50. Тогда средняя будет где-то в районе 87-75. И, соответственно, первая цель. Это у нас, ну, можно даже на 81-25 выставить. Это 6500 долларов. Вторая цель – это порядка... 8500 долларов, в среднем где-то 7500 долларов можно на этом движении заработать. Стопы соответствующие, поэтому если депозит небольшой, делим в 10 раз, ну и в любом случае практически штуку баксов на этом движении заработать можно. Примерно на вскидку до сентября месяца не успеем, скорее всего до сентября месяца только успеем в позицию войти по первой точке входа, по второй не Факт, и, соответственно, в октябре уже может быть разродиться. После того, как только цена здесь окажется, я предполагаю, что может быть неплохой рост, сопоставимый вот с этим: импульс, коррекция, точка входа и, соответственно, основное движение. Поэтому гипотетически отсюда мы можем уйти примерно на ну, скидку так сейчас 350 тиков сделать можно. Это у нас была нефть. Теперь, газ газа <смех> давно я не видел таких цен очень давно 10 баксов это что-то типа начала десятых ну да ладно что у нас здесь если я правильно помню, на газ я последний раз смотрел, он был где-то вот в этих вот 4-4,5 бакса, и это движение, и эта волатильность тогда казалась сумасшедшая, но ну, а когда ты смотришь вот на такое падение, когда цена в принципе на 4,5 бакса падает за непродолжительное время, то ты понимаешь, что все относительно. Что по газу? Первое. Газ у нас уже засранец протестировал очень неплохую область для продаж. Чуточку не дошел до великолепной ступеньки на 9.275 и камнем упал вниз. Плюс моментально снес всю маргинальную область. Стопы по факту снесены. Вот этот лой у нас обновлен. Вот этот, да, кстати, тоже. Вот. Поэтому падать ему особо, да, нету смысла. Сейчас скорее мы говорим о наборе позиции поэтому я бы рассчитывал бы но ну, это очень агрессивный вход поэтому на 7952 я бы особо не рассчитывал но гипотетически может а вот на 8 150 или допустим 8 в районе ну, пусть будет 320 уже уже в принципе можно но Лезть в продажу, условно говоря, вот на такой ситуации я бы не стал. Поэтому сейчас я ожидаю движения коррекционное, пилообразное наверх, а там же будем посмотреть. Поэтому, раз, условно говоря, цель. Если есть психи, которые захотят на этом прокатиться, 2 и 3. Стоит ли говорить о том, что все это даун тренд Наверное, до того момента, пока мы не обновим, не сможем преодолеть вот этот кластер на 700. Ну, пусть будет 750, наверное, нет. То есть все пока еще плюс-минус удерживается на лонгах, но определенные предпосылки есть. Поэтому обязательно изучаем новости. И газ это психосумасшедший инструмент, торгуем аккуратно. Золото. <смех> Недавно прочитал анекдот. Если бы вы вложили 10 лет назад 10 тысяч долларов золота, у вас сейчас было бы 10 тысяч. Огромное количество красных кружочков, которые надо будет сейчас уменьшить, но по факту это, наверное, самый бесполезный инвестиционный инструмент. Он не дает прибыль, он просто тупо сохраняет ваши деньги, в лучшем случае. Да, он подлетал у нас в марте до 2080, давно я, я такой цен не видел, но тем не менее сложно говорить, что что-то позитивное есть. На текущий момент у нас условно говоря, вот он был импульс, вот у нас была коррекция и сейчас продолжается второй импульс. То есть по факту имеет смысл ждать в район 16-20 куда-то вот сюда данный инструмент. Но, безусловно, цену пытаются остановить, здесь пытаются цену развернуть, поэтому стоит ли ждать это быстро? Да нет, конечно, потому что в прошлый раз мы двигались с июня по июльный месяц, но сейчас уже, конечно, побольше двигаемся, но допускаю все-таки дойдем. Я бы по золоту обращал внимание на уровень 1700 плюс-минус 5 на уровень 1815, ну может быть 1722 то есть примерно вот так есть 3 плюс-минус точки входа но опять же входить золото не мой любимый инструмент поэтому входить в продажи я бы сделал бы только с подтверждением, но никак не лимитным ордером, потому что определенные риски есть. Что касается покупок в моменте, ну, если, если мы дойдем до уровня 1675, может быть 1670, да, то можно попробовать вот примерно отсюда на вот это движение, да, то есть обратно до целей, в принципе прокатиться можем, поэтому сделал вот таким образом и чтобы вам было понятно и раз точка входа и, соответственно, два точка входа можно попробовать прокатиться. Цели у нас остаются без изменений. Инструмент, в принципе, мы его без остановки рассматриваем с февраля месяца понятно, что многое, что поменялось, естественно по всем инструментам изменилась ликвидность, но тем не менее очень так мощненько, бодренько тот пузырь, который надували, он сдувается, сдувается достаточно истерично. Будем посмотреть, к чему это все приведет, но как по мне, не знаю, насколько это экспертно, но я бы ждал бы три с половиной тысячи долларов, и вот оттуда уже плюс-минус можно говорить о лонгах, но но у нас есть, условно говоря, на текущий момент фикс-префикс. Вот у нас был хай, мы его обновили. Область фикс, область префикс. И мы сейчас в ней находимся. Поэтому есть шансы, что с текущих мы уйдем куда-то вот сюда. Поэтому глобально зарекаться по про 3.500 пока не буду. Посмотрим локально. А локально следующее. У нас выходит... Разгромная инфляция. Мы падаем просто катастрофически 330 пунктов, чтобы было понятно, в каком-нибудь там семнадцатом году прошло бы, наверное, полгода, прежде чем такое движение мы увидели и вверх, и вниз, но, тем не менее, времена меняются. Что мы видим сейчас? Мы видим... Что сейчас активно? Да, то есть активно идет коррекционное движение, активный рост, и соответственно, у нас на пути 3932, и у нас на пути 3967. Ну, плюс-минус, пусть будет так. Поэтому, если ты в позиции, соответственно, по этим целям можно фиксироваться. Но, как по мне, будет попытка снести вот этот хай, то есть преодолеть, ну, чтобы было понятно. Вот так у нас распределились объемы по шортовому движению. Соответственно, сейчас уже начинается лонговая. Не так много, конечно, набрали там, но тем не менее определенный объем есть. И, и мы с тобою можем наблюдать следующее движение. Попытки будут. Здесь у нас 1,4 маргинальная область. Возможно, будет небольшая коррекция. Но в любом случае, и здесь был, и сейчас, в принципе, цену установили. Одна вторая, очень важная область, находится прямо в середине этого флета. Поэтому будем посмотреть. Возможная ситуация будет вот такая. Коррекционное движение до уровня 3932. И, соответственно, потом уже попытка преодолеть, выйти за эту область. И здесь мы можем вполне приостановиться на уровне 4005. Поэтому зачистила я с этим словом. Очень неплохо с точки зрения подтверждения выглядит вот это точка входа и как цель 4005. На этом движении двумя контрактами 77 тысяч долларов можно будет сделать. Но риски соответствующие. Говорить о том, что цена сможет дойти вот сюда, пока я не буду. Посмотрим, как себя проявится на, на преодоление этой области. Если пойдет все по плану, соответственно, у нас будет неплохая точка входа. И мы с тобой сможем сделать вот такое движение порядка 130-140 пунктов вполне. А это уже 13-14 тысяч долларов на два контракта. На что еще стоит обратить внимание, у нас очень сильно падает кумулятивная дельта, это говорит о том, что лимитными ордерами в покупку цену останавливают, и смарт-мани умные деньги уже тарятся. На этом все, вот такая у нас биржа CME, она у нас зажила полгода без нас, в принципе никуда не делась, но будем к ней постепенно возвращаться если будут вопросы пиши под видео я на них отвечу и я думаю по воскресеньям будем рубрику чикагская товарная биржа внедрять всем отличных выходных пока